Отдам котенка в хорошие руки. Есть два котенка, оба котики. Родились они 25 сентября. Вот у этого котенка очень красивый, яркий тигровый окрас. А у этого окрас немножко дымчатый. У него есть забавная привычка лежать вверх животиком. И очень любит, чтобы его по животику погладили. И мордочка очень интересная, выразительная и всегда немножко задумчивая. А у его братишки мордочка озорная. И сам он очень озорной, очень подвижный. Его даже сфотографировать сложно, потому что он никогда не сидит на месте. А дымчатый тот любит иногда вот так вот немножко поваляться. Котята от домашних родителей. А, кстати, вот это их папа-кот. Кот в своем роде уникальный. Это, наверное, самый добрый и самый ласковый из всех котов, которых я только знаю. Котята тоже очень ласковые. Охотно идут на руки, забираются на колени. Котята совершенно здоровы. Приучены к лотку, неприхотливы в еде, аккуратные, чистенькие. Если хотите завести четвероногого друга, то это самый лучший выбор. Пишите. Отвечу, объясню, когда ехать-ехать от метро Черная речка или Старая деревня на автобусе или на маршрутке. Так что приезжайте и забирайте.